Если вы думаете, что вы влюбились в мужчину, важно, чтобы вы на это обратили внимание и очень сильно замедлились и рассмотрели его со всех сторон. Потому что вот это вот чувство влюбленности вот, оно, как правило, очень обманчиво. Вот. Заключается оно в том, что вы взяли, спроецировали на этого человека. все, что не дала мама. И папа соединили это. И на этот образ отделили на него. Только потому, что где-то он каким-то вот своим поведением это подтвердил. Вот если у вас возникло прекрасное чувство любовь. Просто э, дайте молодому человеку время поухаживать за вами. Чем больше он ухаживает, тем больше вы будете понимать, это любовь или это э, проекция. Важно понять, ну, вот есть некоторые... Э, Мужские качества, да, на которые ну, можно ориентироваться, то есть, которые потенциально могут привести к созданию семьи и счастью в отношениях. Да. Мужчина должен быть активным, агрессивным, амбициозным, нарциссичным. Это говорит о том, что у него есть некоторая сила распространять себя в обществе если забитый зайчик, ну, как бы, может быть, гладить его будет приятно. Может быть, он из дома не будет выходить никуда. да. Но это как вы котика завели, да, или сынка усыновили. Вот. Мужчина должен быть немножко э, таким вот, как бы, агрессивным, безбашенным. Ну, если вы хотите, он был успешным. Вот, э, Конечно, если он только там... Э, только говорит, я, я, я, я, а, ты, а, а я, нет, молчи, я только про себя буду рассказывать, да. Конечно, тогда это уже некоторая патология, да, тогда это патология, да, потому что, ну, важно, чтобы он мог и взаимодействовать, и не только про себя рассказывать, да.